Удалось сыном Хархала э, скрыться с украденными данными. Ну, отлично. Арктур, укрывшийся вместе с союзниками, удаленными колонии на Антиге, Прайм, планирует следующие шаги в борьбе против Конфедерации. И, кстати, похоже, что это Керриган справа. Ну или сзади от Арктура. Спустя 13 часов после эвакуации Марсары корабли Протасов вошли в орбитальное пространство колонии и устроили массированную бомбардировку. В результате было уничтожено все живое на поверхности планет. Интересно, с какой целью Протосы это сделали? Уничтожить, Ой, уничтожить Протос? Ой, блин, уничтожить Протасы. Уничтожить они хотели или кого? Наверное, да. Скорее всего, зерги. Здорово. В штабе начали расшифровку дисков. Говорят, должны быстро справиться. Надеюсь, эти данные того стоили. Получено новое сообщение от Артура Менгска. Командир, вы с капитаном Рейнером отлично поработали. Полагаю, нам удалось ослабить влияние конфедерации на окраинные планеты. Но отдыхать еще рано. Мой старший офицер, лейтенант Керриган, введет вас в курс дела. Нам сообщили, что жители Антиги Прайм готовы открыто выступить против текущего режима. К сожалению, конфедераты об этом тоже знают. Они разместили на планете большую часть корпуса Альфа под командованием генерала Дюка собственной персоной. Ваша задача, командир, освободить планету и показать людям Антиги, что мы на их стороне. Лейтенант Керриган устранит офицеров Дюка. Остальные конфедераты... Ваша забота. Ну все, ясно. Довольно сложная, наверное, миссия. Но сейчас мы узнаем. Я давно не играл. Старик первый. Так что... <coughs> сейчас будем по ходу дела узнавать. Это Джимми. Звучит неплохо. О-да. Звучит неплохо. О-да. Капитан Рейнер, я провела расследку окрестностей и... Эй, ну ты и свинья. Ха, ха слушай, да я тебе и слова еще не сказал. Зато подумал. Ах да, ты ведь у нас телепат. Слушай, давай лучше займемся делом, ладно? Ну-ну. Mm. Ну что, на этот раз? Так, ну что, давайте вперед. Тут я смотрю туретки у нас, поэтому. То, что Керриган может сли сливаться, как сказать, с тенью, она может они невидимые, это не я поможет Я тоже здесь. об этом думала. А -а -а -а -а -а -а -а терпеть не могу, эти штуки. Они меня видят даже под маскировкой. Уничтожьте их. Поняла. Лейтенант Керриган на связи. Поняла. Так, пошли мы вперед. С удовольствием. Посмотрим, что у нас там находится. Я все слышала. Поняла. С Замыкание, интересно, что это такое. Я тоже об этом Не помню, думала. С удовольствием. Ну же, я жду. Я тоже об этом думала. Я все слышала. Поняла. Я всегда готов. Ну Вы, и правильно вообще шту? уйди отсюда. Я тоже Рейбер об связи. Ну что, на этот раз? С удовольствием. Я Ой, все уйду. у нас есть. А, слушайте, а замык Я тоже -то об этом такое. думала. Только на механической я цели. Я всегда готов. Видимо, здесь по-любому придется отрывать все вместе Лейтенант Керриган на связи Я все слышала Лейтенант Керриган на связи Я тоже об этом думала Ну же, я жду Рейдер на связи Пускаем ломать потихонечку Проваться, видимо, очень долго придется. Сначала эти бункеры, а потом тут еще дополнительная база. Я так думаю, там тоже есть войска. Ну уже, я жду. <coughs> Рейнер на связи. <coughs> Лейтенант Керриган на связи. ну она вот интересно закиньте вот эту вот способность замыкания на мираж. Ну что будет у нас А, просто будет получаться не здесь Кончу... Кончилась у нее способность потому что, -то что -то замыкание было. решил использовать Да, это очень жестко сыграла роль Она, кстати, не восстанавливает свое здоровье что очень, конечно, нехорошо надо бы медиков, ну, а медиков, скорее всего, жду. здесь в вот этой миссии нету, я так думаю. Поняла. за замыкание, сколько действует мы убить. Лейтенант Керриган на связи. Я все услышала. Поняла. Давайте попробуем напасть, ладно. Об этом да, Ферер жестко внасвет. напинали жопу. Ты Ну-ка, -а -а -а. давай, об этом <кхух> Я ну давай сюда забеги. С удовольствием. Чё это такое? Командир, а, убил офицера. Кстати, похоже, что ребята-соседи готовы нам помочь. Все mm. так. Слишком долго мы терпели этих вырывков конфедератов. База, атаковать. Семь принял. Готов подвигаться. А, тут такая сумья солдат сидит. Что при Нифига себе. Вот это все очень жестко меняет. Я всегда готов. На рейнеру хоть и напинали жопу, но по крайней мере. Он был Командир, Я готова. КСМ готов, Гэс. Вышла хорошо. Добывать давайте ресурсы надо. Что приказываете, Гэт? Командир, на подходах к нашей базе замечена крупная группировка сил конфедерации. Да уж, времени они зря не теряют. Слышу вас хорошо. Да, да я кого-нибудь пристрелю. Да. Ага, тут бункеры затянут. Готов выдвигаться. Вперед, вперед. <coughs> Откуда они придут-то? Прилетят что ли? Кто на этот раз? Это так, Рейнер, иди куда спрячься, я не знаю. Потому что у тебя вообще нет КП-шек. Вперед. Кто на новенького? Звучит ГФЛ неплохо. Готов, Можно попробовать. Вот да. Слышу вас хорошо. Это ну, Джейми. У него Кто на новенького? Наверное, нифига. Командир. Что, Гэп? Побегаем! Что приказываете, Гэп? Приказывай, командир. Боевое построение. Рейнер на связи. Ну что, на этот раз? Я все слышала. Вот как будто вот эта фраза последняя, она мне кажется, да, немного не удалась в дубляже, поэтому слышно как будто смешок в конце. они ну, все-таки сюда оставить ее. Так, давайте увеличим. Зом, так, повышает скорость передвижения да, стервятников. Да, ну, да, в принципе, точно. скорость нам не сильно нужна. А тут только по воздуху, видимо, можно к противнику попасть. Они вот здесь имеют, видимо, базу. ГСМ и можно готов, только кэш. подобраться по воздуху. Ладно, понял. Да, Кэп. Да, приветствую. Ожидаю. Приветствую, приветствую. Жду приказаний. ГСМ готов, кэш. Слышу хорошо. Я всегда готов. КСМ готов, Кэс. Исследование завершено. КСМ готов, Кэс. Так, у меня инженерного комплекса нету, да? Прошло, хорошо. Что прикажете, Кэс? Готов, Давайте Кэп! Сюда поставим. Что приказывает, ГСМ готов, Кэп! Так... Готов к работе! Тут нам тоже отменить. ГСМ готов, Кэп! Так, точно! Вышло от ГАРТОР сюда тоже поставьте, инженер Работа, Работа выполнена Что прикажете, Кэп? Работа выполнена Недостаточно минералов Да, Кэп Приказ получен Вашего искорбата ОГЭ. Так, они, похоже, выселились. Есть. Вектор движения задан. Координаты получены. И сразу улетели, походу. Вектор движения задан. Координаты получены. Приказывай, командир движение задан ну жестко Есть. не ломай координаты получены вектор движение задан он не будет базы отметиться вектор движение застрели дальше добывайте да причем давайте еще академию поставим готов к работе вас понял. И космопод. Слышу вас хорошо. Давайте идите там, наверное, кристаллы добавить. Хотя... Хотя здесь кристаллы дофигище. Что прикажете, Кэф? Так, точно. Можно поставить еще одно хранилище. Так, Так, Рейнер на связи. Звучит. Да, вот и Ожидаю. Работа, Работа Недостаточно минералов. Да, Работа выполнена. Так, Эс. Вас понял. Работа выполнена. Недостаточно нерва. Передовой координаты. Надо главное здесь сейчас очистить территорию, и потом высадить рассказ. Недостаточно не. Ожидаю. Так, Э. Можно было бы добавить энергию. Да, очень должен будет ломать. Есть. Надо парочку еще дополнить как то разы. Напишет интересное, спросит По крайней мере Я бы бы сейчас, времени дофига Улучшение завершено Недостаточно Веспена Веспенечка еще мало К тому же Кристалл-то дофига Веспена мало Ожидаю приказов Улучшение завершено, приказывай, командир, я тут, передавай координаты, кто нажимал? Поехали! Кто на новенького? Чего нужно? Ха. Это все? Приказывай, командир. Так, ну давайте сейчас координаты попробуем прикрывать. получены. <coughs> Ожидаю приказов. Приказывай, командир. Ожидаю. Улучшение завершено. Так, Приказывай, командир. Да, но Я, правда, И я тут. Координаты получены. Боевое построение. Координаты получены. не высадились интересно есть вектор движения задан. Ни откуда не звились может получены. вторая база есть есть боевое построение Ха. координаты получены нет нет они походу просто вот прилетели высадились сюда Чё нужно жестко приказывает командир так, давайте да уберем и видим, какого осталось. Передавай Что, координаты. Выбираем. Координаты получены. Что приказываете, Кэф? Давайте поставим еще один. Еще одно хранилище. Да, Кэп? Кто на новенького? Ожидаю. Ожидаю приказов. Ожидаю приказов. Готов к работе. Работа О, Веном, ты вернулся. Работа Серьезно, ребята, я уже давно, давно вернулся. <laughs> Или, как сказать, я и не уходил, наверное. Готов к работе. <coughs> я всегда был на канале. Передавай координаты. Есть. Я тут. Так, ну что, под накопили немножко не энергии. Можно ее использовать, в принципе. Боевое Если построение Координаты получены. Сейчас еще у нас появится несколько энергии. Ожидаю приказа. Он вот давай, эти два. Так. Ну и все, пока. Готов к работе. Да. Жду приказаний. Так, вы давайте все сюда собрать, потому что я думаю, они могут вполне еще один раз попробовать атаковать. ожидаю Я тут есть. <связь> Приказывай, командир. Вектор движения задан. Координаты получены. Боевое построение. Вектор движения задом. Не задан координаты получены боевое построение уже есть их там целая куча Я наверное, постоянно <coughs> не собирать больше и больше боевое построение приказывай командир Им надо сейчас еще и как маскировку есть передавай координаты ожидаю передавай координаты да, это ожидаю я тут. Вектор движения задан. Передавай координаты. Ожидаю. Передавай координаты. Есть. Приказывай, командир. Ожидаю. Приказывай, командир. Я тут. Вектор движения задан. Я тут. Координаты получены. Передавай координаты. Ожидаю. Я тут. Передавай координаты. Ну, Приказывай, командир. Очень мало, да. Надо побольше энергии хотя бы сотню, чтобы они могли там воевать в течение минуты, чтобы могли снести хотя бы командный центр там и все войска, близлежащие. Ожидаю приказов. Так, давайте начнем тогда уже, туда десантника, по Мне надо, чтобы хотя бы две, чтобы высаживать войска по-быстрее. Приказывай, командир. Вектор движения задан. Приказывай, командир. Боевое построение. Вектор движения задан. Приказывай, командир. Надо еще построить парочку хранилища. Готов к работе. Приказ получен. Что прикажете, Кэм? Кто научил ну, атаку? Олегу. Легко. Ваши войска атакуют. Координаты. Ожидаю. Передавай координаты. Ничего не может. Это протяжение за конкурс. Требуется дополнительное хранилище. Я тут. Работа выполнена. Я тут. Работа выполнена. Приказывай, командир. Ожидаю. Кто я тут. Кто на Новенького? Да я кого-нибудь пристрелю. Куда лететь? Кто на Новенького? Так, где второй корабль? <свят> <свят> а, я второй не нанял. Точно. Задайте координаты. Уже в пути? Так, давай-ка, там солдат. Вас поняла. <звы> Куда лететь? Ну чё да? Приказывайте. Хэ. Куда лететь? Уже в пути? Кто Пристегнитесь, на парни. Огонь Так, ну вольтурка вместе с обычными маринами я его огра, что, конечно, очень классно. Слушаю! Уже в пути? Ну ч там? А, давайте двигаться вперед. Жду Поехали! Поехали! Поехали! Блин, детекции у меня никакой нет уже. Да? Никакой детекции Ваша у меня нет. Ваши войска атакованы. Они решили атаковать прям как раз. Передавай координаты. Огоньку? Поехали! Поехали! Да, Есть. Я тут. Кто на этот раз? База атакует. А -а -а! а -а -а! Я ухожу. А, это все. А -а -а! Ожидаю. Так, давайте возвращаемся. Ваши на координаты. Я думаю, сейчас будет, в принципе, атаковать базу. Let's go. Понимаю, сила боездки у не умрет. Не умрет. Не Я а не, а не знаю, Твою Вот весь ваш корпус альфа.